Идет девушка по улице, а сзади нее идет грузин и говорит, ⁇ Ах, какой кондитер! ⁇ Ах, какой кондитер! ⁇ Девушка идет, не оборачивается. Грузин снова продолжает, ⁇ Ах, какой кондитер! ⁇ Ах, какой кондитер! ⁇ Девушка так повернулась, посмотрела на грузина, но ни слова не сказала. Продолжает идти. Грузин снова продолжает. Ах, какой кондитер! Ах, какой кондитер! Девушка не выдержала. Поворачивается и говорит. Я не кондитер, я студентка. А грузина отвечает. Да не ты, отец твой. Глянь, из двух яиц какое пирожно сделал. Если ты хочешь первым увидеть мои новые, прикольные, классные видео, тебе лишь нужно всего лишь нажать вот на этот колокольчик. Я думаю, тебе, именно тебе это не сложно. Ну а мне будет очень приятно.